Редактор – специалист, который осуществляет редактирование выпускаемой редакционно-издательским подразделением научной и методической литературы, информационных и нормативных материалов с целью обеспечения высокого научного и литературного уровня изданий. Редактор – это в первую очередь человек, который профессионально работает с текстом. Его редактируют, корректируют. Доводит, можно сказать, до совершенства, делает его таким, чтобы его было приятно читать, слушать, смотреть. Поэтому редактор работает во всех сферах, в которых так, так или иначе текст функционирует. Это и печатные СМИ, это и интернет-СМИ, и это телевидение, радио. То есть в любой сфере, где есть текст, редактор нужен. Редактор занимается сбором и анализом необходимой информации для подготовки и выпуска материалов, отбирает, редактирует и готовит публикации авторские материалы, проверяет актуальность и достоверность содержащейся в них информации, общается с авторами и разъясняет им ошибки, сильные и слабые стороны их работ. Кроме того, редактор может распределять авторские задания и контролировать их своевременное и качественное исполнение. В первую очередь, конечно, у этого человека, у редактора должно быть отличное чувство языка. Он, конечно, должен хорошо знать русский язык, правила русского языка, но этим не ограничивается дело. Человек должен любить работать с текстом, он должен понимать, как устроен текст, какими свойствами он обладает, он должен уметь вчитываться в этот текст видеть его достоинства и недостатки, причем не только на уровне орфографии пунктуации. Он должен уметь работать с содержанием текста, с логикой, с фактами, уметь проверять эти факты, он должен быть хорошо эрудирован и даже не столько самостоятельно писать то есть не обязательно быть для этого писателем или поэтом создавать какие-то собственные произведения очень важно иметь хорошие развитые аналитические навыки то есть уметь погрузиться в текст так чтобы увидеть в нем все ошибки эти ошибки устранить а достоинство наоборот подчеркнуть Особенностью этой профессии является то, что редактор может работать не только в офисе или издательстве, но и удаленно. И значит, такая профессия может подходить маломобильным специалистам. Редактором, конечно, может быть человек, который хочет работать удаленно. Допустим, да, то есть это человек, который сидит дома за компьютером, он, допустим, получает тексты по электронной почте или с помощью каких-то других средств общения и с ними работает. То есть текст, компьютер и сам редактор. В принципе, больше ничего не нужно. Если же предполагается работа в офисе, то по возможности рабочее место должно быть организовано с учетом нозологии специалиста. Создана доступная рабочая среда с возможностью выполнения работы в инвалидной коляске. Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть трансформируемыми. Специальность требует наличия высшего гуманитарного образования. Обучиться на профессию редактор можно, поступив в высшее учебное заведение по направлению подготовки «Издательское дело и редактирование». Кроме того, можно выбрать одно из направлений подготовки, связанных с филологией и обработкой текста. Это журналистика, лингвистика, литературное творчество. Полный список вузов, в которых можно обучиться по этим направлениям, вы можете найти на портале «Инклюзивноеобразование.рф».